Привет! Сегодня все сделано для того, чтобы мы с вами покупали как можно больше и маркетинг играет в этом не последнюю роль. В этом видео я хочу поговорить о том, о чем вы в рекламе никогда не услышите. У каждого продукта есть его привлекательная сторона, но также у него есть и обратная сторона медали, о чем мы не задумываемся. В этом видео мы рассмотрим некоторые примеры которые возможно побудят или мотивируют вас задуматься о том а что же на самом деле мы покупаем итак поехали Сегодня идет постоянная атака на потребителя, нам постоянно в информационном пространстве предлагают купить какие-то продукты, рассказывают, почему нам эти продукты могут быть нужны. И все это при... может приводить к перепотреблению, к тому, что мы покупаем лишние вещи. И иногда мы не задумываемся, что даже за самыми какими-то безобидными товарами может стоять не совсем привлекательная правда жизни. Например, производство одежды, а точнее сказать производство тканей, это одна из самых грязных индустрий, потому что она очень сильно загрязняет пресную воду. На ее долю приходится где-то 5-10% загрязнения именно пресной воды. Или еще интересный факт, на производство одной футболки из хлопка нужно больше 2000 литров воды. Но понятно, что реклама никогда нам ничего подобного не скажет. Она будет нас мотивировать купить новую вещь, причем даже тогда, когда для этого нету рациональных обоснований. Купить нужно только для того, чтобы быть модным, быть в тренде или, например, вышла новая коллекция. И именно поэтому нужно обновить свой гардероб. Дальше. Давайте вспомним рекламу сметаны или, например, йогурта. Вот Реклама нам может очень ярко рассказать о положительных свойствах данного продукта, о том, какое влияние он оказывает на организм человека, о том, какой может быть вкусным йогурт и так далее. Но проблема в том, что этот продукт мы покупаем в упаковке. И реклама, естественно, нам может показать яркую упаковку, на которой опять же будет сделан акцент на положительных свойствах данного продукта. Чаще всего мы такие продукты покупаем в пластиковой таре, а именно в полипропиленовых стаканчиках. Это абсолютно нормальная тара для пищевых продуктов, здесь проблем нет. Проблема есть только в том, что ее нужно перерабатывать. В Европе давно уже мусор сортируют, там с этим проблем нет, и это используют как вторсырье и принимается на переработку. Но в странах постсоветского пространства с этим, к сожалению, все плохо. Если такую тару вы выкидываете в обычное мусорное ведро, то с вероятностью 99,9% она поедет просто на полигон. Срок разложения такой тары будет составлять по разным оценкам, может достигать даже 500 лет. Вот еще одна сторона продукта, о которой нам никогда не скажет реклама. И в принципе, даже если вы возьмете, вот все эти стаканчики помоете и приготовите их для того, чтобы сдать на переработку, во многих населенных пунктах, опять же, если рассматривать вот страны постсоветского пространства, сдать на переработку это некуда, не принимают. То есть это даже вопрос не нашего выбора, то есть выбора у нас здесь просто нет. Еще советую обратить внимание, что очень много продуктов запакованы в шуршик. Это такие шуржащие пакеты. Вот, крупы, сыпучие, хлеб, может быть даже сыр. Творог, одежда очень часто тоже может быть запаковано в шуршащие пакеты. Так вот такие пакеты, они практически нигде не принимаются на переработку. Их очень тяжело сдать на переработку. В отличие от поли полиэтиленовых пакетов, которые во многих местах уже начали принимать. Но здесь опять же вопрос, если вот, это, вот такие отходы вы бросаете просто в обычное мусорное ведро, то они поедут с большой вероятностью просто на полигон. Срок разложения полиэтиленового пакета в природе составляет около 200 лет. Тоже такая правда жизни. Сейчас вы видите способы обращения с твердыми коммунальными отходами в некоторых странах. Показатель в процентах от общего количества отходов по стране. Коричневым цветом показан процент отходов, который идет на захоронение, то есть на полигоны и свалки. Это то, что вообще никак не перерабатывается. Также стоит развеять миф про биоразлагаемые или эко-пакеты, которые якобы не загрязняют окружающую среду. На самом деле это не совсем правда, чаще всего это обычный пластиковый пакет, куда добавляется оксоприсадка, которая приводит к тому, что такой пакет распадается на мелкие частички, то есть на микропластик, который точно также попадает в атмосферу, попадает в воду, может попадать в пищу к животным и так далее. То есть он точно также загрязняют окружающую среду. Очень многие компании, вот в своих рекламных компаниях, маркетинговых компаниях, могут использовать эко-пакеты как такой маркетинговый прием, показывая заботу об окружающей среде и так далее. Здесь нужно внимательно смотреть, из чего этот пакет сделан. Сейчас уже стали появляться пакеты из органического материала, но они точно не используются массово, потому что такого пакета очень маленький срок годности. Если брать супермаркеты, магазины, то там чаще всего это обычные полиэтиленовые пакеты. Вот эти вот оксо-биоразлагаемые пакеты, они могут делаться из дешевых, присад... дешевых присадок, которые приводят к тому, что такой пакет он разлагается на микропластик и точно так же загрязняет окружающую среду дальше чтобы представить масштабы проблемы давайте возьмем индустрию красоты ну, в частности косметику сколько там всяких коробочек флакончиков тюбов с кремами это же тоже чаще всего все пластик который с большой вероятностью точно также поедет на полигон и важное замечание вот если вы не находите на упаковке маркировку то сдать это на переработку даже если у вас что-то принимают в вашем регионе невозможно потому что непонятно какой-то вид пластика следовательно непонятно как его перерабатывать еще хочу обратить внимание на такой безобидный предмет, как бумажный стаканчик. Вот сейчас есть возможность купить, например, кофе по дороге на работу или мы просто гуляя. Мы используем такой стаканчик где-то минут 20, потом выбрасываем в мусорку. На самом деле такой стаканчик, он не бумажный. Если бы он был бумажный, то жидкость бы, она бы протекала. Между картонной частью там есть тонкий слой пластика, который удерживает жидкость внутри. Так вот такой стаканчик его можно приравнять больше к упаковке типа тетрапак упаковка типа тетрапак вы покупаете в ней можете покупать соки либо молоко она активно используется там тоже внутри есть пластик и там еще может содержаться тонкий слой фольги это очень высококачественное сырье на самом деле то есть такую упаковку принимают на переработку сложность переработки состоит в том что вот эти материалы нужно отделить друг от друга но это высококачественные материалы которые близки по своему составу однородны поэтому эта упаковка она очень ценится на ценный автор сырье. Но тут опять же два момента. Первый момент, что если вы выбрасываете это просто в мусор, то такая упаковка, вот это сырье, оно будет обычным мусором и поедет на полигон. А второй момент, что если опять же брать постсоветское пространство, то мало в каких регионах это опять же принимается на переработку. Ну вот такая вот правда стоит за обычным, например, бумажным стаканчиком, то есть за обычной чашкой кофе многие люди не задумываются например об утилизации бытовой техники либо каких-то девайсов тех же смартфонов некоторые даже продолжают выкидывать в мусорку батарейки я напомню что одна батарейка может загрязнить около 20 квадратных метров земли вот таких вот примеров их можно приводить очень много я хотела показать что вот такую информацию вы никогда не узнаете из рекламы или там из маркетинговых коммуникаций маркетингу не выгодно что чтобы вы об этом знали и вообще невыгодно осознанное потребление. Потому что если у вас есть эта информация, то вы так или иначе придете к выводу, что покупать нужно более обдуманно, более осознанно и покупать нужно меньше, а маркетингу ему нужно продать. Поэтому в принципе это невыгодно и вообще на рынке не так много компаний, которые действительно ведут себя социально ответственно и задумываются о глобальных проблемах. С точки зрения нашей планеты, понятия выбросить мусор не существует. Его просто некуда выбрасывать. Мы просто перемещаем отходы в другое место, где их не видно. Таким образом, они не мешают нам жить. Мы покупаем тот или иной продукт для того, чтобы он что-то привнес в нашу жизнь и сделал ее немножко, может быть, комфортнее. И вот на этом, в принципе, можно остановиться и вот не заморачиваться, не знать всей правды, то есть, которая может стоять за каждым продуктом. Но если мы говорим об осознанном потреблении, то здесь придется немножко заморочиться и все-таки расширять сферу своих знаний. И когда мы получаем информацию, мы ее анализируем, мы уже можем каждый для себя делать выбор. Потому что, возможно, у нас есть привычка от которых мы не можем отказаться, и какие-то продукты мы все равно будем покупать. Но после вот такого вот анализа мы можем прийти к выводу, что какие-то вещи, они поддаются, например, нашему влиянию, и мы можем что-то изменить. Ну, например, ходить в магазин с многоразовыми мешочками, либо, например, покупать какие-то продукты не в упаковке, а покупать их на развес, например, какие-то сыпучие продукты, может быть, что-то сдавать на переработку и так далее. То есть, когда человек располагает информацией, он уже каждый для, ну, он уже для себя сам делает выбор. И вот это вот, в принципе, и есть осознанно потребление. Поделитесь в комментариях, а задумываетесь ли вы о чем-то подобном, возможно, вы уже что-то изменили в своей жизни, например, кто там не покупаете кофе в бумажных стаканчиках, а носите с собой качашку, либо, возможно, сдаете, сортируете мусор, сдаете его на переработку, то, что принимают в вашем населенном пункте, или в вашем регионе. Поделитесь этим в комментариях, подписывайтесь на канал просто про маркетинг, ставьте лайк, если вам понравилось видео.